Когда достаем Динамо и переполнен стадион, смотрите, кто сидит с прекрасной дамой? Ну, конечно, он. На нем всегда костюм отличный, кофе с молоком. И даже этот столичных столичный очень любит Спросите у любого. Кто любит дачу, блин, себя, и рок-н-ролл Кто лучше всех играет, просли на гитаре На это каждый ответит, каждый ответит Конечно, Вася, Вася, Вася, Стиляга из Москвы Вася, Вася Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Вася Сильяков <связывая> из Москвы. Там, там <связывая> дам, дам, дам, дам, дам. <связывая> Я просто себе давай, бьют, я чуждайте как бы идеи давай, загрузить. Да, да, да, не, не, это, это, это загрузить типа топ сто караоке, короче. Ну, <связывая> ну нет. Подожди, подожди, не, не, слушай, слушай. А первом, это а, самый Черный воров? Не, не, не, подожди. Я открыл первую ссылку. И это, знаете, вот есть этот, блядь, блять, ебаный стыд. Так. Я думал, что это будет Это просто какой-то жесть. Ну, давай, давай, да, удиви нас. В смысле, то есть, Нюша, целуй, это самое приличное, что есть в этом списке. Я даже не знаю, кто, кто это. это? Я я знаю, кто это, кто тоже, это но я, не знаю песню слова. Я, я, я, я листаю и просто охраневаю. Смотри, просто... нас снимают, Скрытая камера. Андрей, Почему чест... скрытой? Открытой? Я ничего не скрываю.